Здорово, народ! С вами снова Леха. И наконец-то подошел момент, когда я вам дам наконец-то проект почитать. Естественно, это не мой. Скоммунизил я его на сайте. Там была, в общем, ошибка на сайте. В общем, там можно было через, скажем так, некоторые хитрости скачать платный файл. В общем, дом это не мой, но он очень похож на мой. В общем, нашел я полную коллекцию, скачал. В общем, все, что можно было по этому дому, я скачал там. Там у них, в общем, уязвимость была на сайте. Дом выглядит вот так. Он немножко отличается. У меня вот эта дверь находится по центру. Окна так находятся. Это, скажем так, не балконные двери, но плюс-минус очень похож. Квадратура та же. Еще плюс тут пристроили сарай. Или гараж, не помню, что это. А перед тем, как мы продолжим, хочу сказать вам про камеру iMode Floodlight, Которая будет полезна всем, у кого есть загородный дом и гаражи. Эта камера может быть использована в качестве фонаря, так обладая тремя видами освещения. Она срабатывает именно человека, а значит не будет ложного срабатывания, например на кошку или собак. Если объект находится в режиме охраны, то когда камера заметит человека, она издаст сирену и включит стробоскоп, который отпугнет непрошенных гостей. До 11 апреля в Ситилинке проходит акция и камеру iMove Flatlight можно будет купить на 40% дешевле. Ссылочка находится в описании. В общем, весь файл, который я нашел, я со всем этим поделюсь. У меня тут есть у него все узлы, все развязки, то есть можете посмотреть. То есть мне не жалко, тем более не мое. В общем, смотрите, здесь есть подпись. Вот, конструкторское бюро. То есть, значит, скорее всего, проект настоящий, пошел проверку и по этим проектам реально строят дома. То есть, это не резарисовка какого-то бомжа, как я, то есть, который нарисовал на и построил, то есть это реальный проект со всеми точками прохождения, прохождения коммуникаций как проходят стены, сколько стена сколько армопояс там, высота, то есть все тут должно быть до миллиметра, потому что это настоящий проект это не план дома, где то унитаз можно подвинуть это проект, на основании чего то есть здесь каждый элемент можно посмотреть как проходит конкретный провод, даже через стену вентиляция где заложено, то есть прям буквально ну все то есть, скажем так, работаю в строительстве. Вот видите, красные гильзы. Это точка прохождения чего-то. Чего именно? Тут нужно смотреть на ссылку. Тут вот есть специальные линии. Но ну, в общем, кто занимается этим, разберется. Вот 1Т2, видите? Вот написано. Потом открываем. Получается, мы открываем... Как она называется? Открываем техзадание, находим Т2 и узнаем, что это такое то есть в принципе ничего сложного нет, но опять же рассказывать про все это я не буду, потому что это будет неинтересно, скучно, кому интересно, кто хочет себе строить дом, то есть вам рано или поздно придется разбираться в этих проектах, то есть проходить все эти точки перевязки, все эти прохождения, я все время проходил, то есть для меня это ни ново, ни дикость, скажем так, я как электромонтажник, работающий на монолите, все основные узлы, то есть читать здесь в принципе не сложно, это э, должны читать в основном не вы, и вы, в принципе, не должны в этом разбираться. Это должны разбираться в этом строителе. А вот если строители косячат, вы просто уже, будучи грамотным, открываете проект и говорите, а вот тут, то а вот так. Вот это вот неправильно переделываете. И так можно разговаривать с компаниями, когда вас строят. А кто строит сам, тут для вас есть уже готовое техническое решение по любому вопросу. То есть прохождение, перекрытие, в общем, все здесь посмотрите. Здесь как в 3D, в 2D, в общем, здесь все есть подробно. По-моему, на 59 листах, в общем, посмотрите. Там также есть по каждому, не только вот, по дому, по стенкам. Тут также есть, я видел, вентиляция, где проходит у них. То есть, вот, вентиляция у них тут проходит. То есть, все это у них есть. Вот, выход на кровлю, тут почитаете, в общем, дымоходы, печи, лещные марши. В общем, все, как положено, тут есть. Я этим показывать не буду, это будет не скучно, не неинтересно. Ссылочку на сайт, на котором можно скачать про проекты в PDF. Сразу скажу, в PDF редактировать уже не получится. Там они, в общем, заблокированы. Но вот этот проект можно редактировать полностью под себя. То есть, изменить, переместить стены. То есть, пожалуйста. Просто в чем отличается проект на коленке и проект заверенной организации? Он должен быть полностью протестирован и такой дом должен стоять А то, что на колянке, никто не тестировал и не факт, что он не развалится В общем, так руководствуются, по крайней мере, все проектировщики Ладно, так, мы закончили с проектом Итак, теперь покажу, что я нарисовал я тоже так не сидел, я нарисовал свой проект дома, вот планировка моего дома, это первый этаж здесь есть, есть второй этаж. Все картинки, все, что вы сейчас здесь увидите в ролике, все это будет закреплено также к файлу на моем Яндекс Диске. Захотели, скачали, изменили, редактировали. Я расскажу и покажу, кто, кто смотрит меня давно, в основном все это знает наизусть, но те, кто смотрит первый раз или вот, возможно, какую-то проблему сейчас будет искать, я это сейчас покажу, то есть расскажу, как мне здесь еще проходит. В 3D модели в общем, можно посмотреть, но опять же все э, как это бы так выразиться, все программы, все услуги, все в общем, проекты, измерения, все платное Это значит на одном сайте нельзя поставить унитаз, на другом сайте нельзя сделать коммуникации На третьем банально нельзя поставить толщину стен Мне это просто убилось, пришлось рисовать самому Поэтому убило 3 дня, чтобы нарисовать что-то подобное Точь в точь то, что у меня в общем, посмотрите, покрутите, повертите, пожалуйста, измените под себя. Ради Бога. Итак, расскажу В общем, по стенам, сразу быстренько пробегусь. Итак, стенки погнали. Итак, стены. Внешние стенки у меня 40 сантиметров толщиной, и пятая пятистенка тоже 40 сантиметров. Перегородки я делал тоже из газоблока, но 16 сантиметров, то есть я сделал из загрызков, потом все это штукатурка сгладила. Вместе со штукатуркой вышло там почти, по-моему, 18 или 19 сантиметров. А так, тоже были по 16, внешние были пятистемка 40. Смотрим с фасада. Итак, между первым и вторым этажом проход балки перекрытия 100 на 150. Высота первого этажа 275 сантиметров, высота второго этажа 250 сантиметров. Расстояние от окон до чистового пола на первом этаже метр. На втором этаже 75, ну как всегда я написал 85, в общем, под чем-то я был. Расстояние между окном и перекрытием в обоих случаях, что на первом, и на втором этаже 25 см, то есть ровно в блок. И в этом же блоке находится армопояс. Высота окон везде метр м, то есть везде метр м, отличается только по ширине. Почему метр м? Потому что высота моего блока 25 см, поэтому все подгонял под этот стандарт. Окно было бы либо э, метр двести пятьдесят, либо метр пятьдесят, либо метр семьдесят э, Ну то есть все было кратно 25 пяти Конечно можно сделать поменьше, но потом были запилочки, кусочки ну, В общем я это не люблю, мне это не понравилось, когда делал армпояс Поэтому в общем не круто это, с этими кусочками лепить все Так, дальше у нас идет перекрытие Перекрытие сделано из досок, я сказал каких 100 на 150 бруски, соедины между собой они на пятой стенке Расстояние между балками 60 Длина балки 445 см сантиметров самая большая Вторая поменьше, там на 7 сантиметров Ну там до идеала не довезено Ну где-то 445 сантиметров Самое большое расстояние между то есть, э, стенками Батутность есть Средняя батутность в прыжке где-то почти 2-3 сантиметра То есть существенно ходит Если по центру ребенок прыгает Ощущается как в комнате, поэтому Лучше, конечно, делать плиты По ценнику я узнал Сейчас, в принципе, если делать плиты, покупать бушные аэродромные, по цене выходит то же самое, что и делали бы вы... В общем, как сравнивать? Сравним очень просто. Ложим бетонную плиту. Правильно, бетонная плита лежит. Мы что ее делаем? Также мы ее утепляем, либо кидаем стяжку. То есть под чистовой подводим. Вот сделать все, вот прям, чтобы осталось только сделать чистовой вариант. То есть вот кинуть ламинат, там, кинуть плитку. То есть чистовой вариант. Если сравнить все этапы, которые подходят бетонная плита и деревянные, то по цене там плюс-минус 5000. То есть я вот считал реально, вот я сейчас вложил в эти перекрытия. Перекрытие, черновой пол, потом э, шумоизоляция, потом это пароизоляция. В общем, если есть возможность сразу, лучше сделать, конечно, бетонные. Это я уже понял, для меня это будет уроком. Но там тоже есть свои минусы, свои косяки, поэтому будьте внимательны. Так, что касаемо второго этажа, на втором этаже пятая стена сделана, получается, не боком кирпич, а его поставил, то есть там стена толщиной 25 см. Потом все это закреплено армопоясом, то есть на первом этаже армопояс сделан, и на первый этаж сверху лег второй этаж, тоже с армопоясом. Армопояс везде выполнен 30 см в ширину и 18 см в высоту. Сейчас, если бы я делал армопояс, сделал бы его наоборот. 18 в ширину и 30 в высоту. Как показывает э, динамики. Ну, в общем, как динамики. Есть онлайн-калькулятор, где можно рассчитать э, нагрузку, то есть сечение вот, э, армопояса, столба залитого с арматурой. По калькулятору выдает, что вот если поставить на ребро, а не на ширину, такой столб, пояс, армопояс будет прочнее. То есть я буду значит, делать именно так со стенками все следующий этап у нас крыша итак крыша маурлат это зелененький он прикреплен к армопоясу далее идут обычные бруски тоже стоят на ребро бруски те же самые 150, 150 на 100 только на армопоясе они лежат боком а на перекрытиях то есть на остальных частях они стоят далее на эти бруски поставлен конек конек сколочен с досок также 150 -х. В этом есть ролик, можете посмотреть. То есть конек, то есть это вот где будет дальше сама крыша ложиться, давит на брусок. Брусок прикреплен к армопоясу. Армопояс передает эту нагрузку стенам. И стены уже передают дальше вниз и к фундаменту. Как многие писали, у меня крыша не давит на вот эти вот, как сказать, перекрытия. То есть эти доски сделаны только для того, чтобы собрать обрешетку и на них положить каменную вату. Все бруски, кстати, что армопояс, что вот эти переходные бруски, у меня полностью завязаны к шпилькам. Шпильки заранее забетонированы внутри армопояса. Да, кстати, важный момент. Для мурлата подбираются шпильки кратной 1 десятой толщины, то есть ширины маурлата. Если мурлат у вас, допустим, 150 у меня, шпилька должна быть 15-ая. Если 200 то 20-ая шпилька. Это не я придумал, это я вычитал в книге про плотницкие крепления кровли Ну, когда я собирал Так, вид сбоку Мурлат есть, основная доска есть На эту доску ставится конек Конек стоит 3 метра, многие спрашивали И сверху на конек ложится стропильна Стропильна длиной 5 метров 80 сантиметров То есть почти 6 метров Угол получается а, при такой раскладке, а, при моем коньке 3 метра, как помните, я делал его на глаз вообще. У меня угол получился 42 градуса. И в промежутке между крышей, то есть прямо по центру лаги, у меня проходят еще подпорки, Тоже их делал, они прямо по центру идут. И это на всякий случай, чтобы если крыша вдруг стала прогибаться, нагрузка как-то рассекалась и передавалась дальше к другим стенам, которые бы перехватывали эту нагрузку. Эта зима уже, в принципе, показала свой характер. Довольно-таки массивный снегопад был. И у меня у одного в СМТ, то есть где я живу сейчас, крыша была чистой зимой, то есть снег не задерживается. Угол, то есть ската у меня 42 градуса, то есть шикарно. Да, это высоко, зато снег не задерживается. Тут при выборе высоты конька, то есть при выборе вообще то есть любой наклонности, нужно учитывать, что чем выше крыша, тем сильнее парусность, чем ниже крыша, тем сильнее снеговая нагрузка. Тут нужно искать золотую середину. В этом я не советчик. Я сделал, то есть старался сделать по 45 градусов, чтобы меня было, то есть, ну, чтобы снег не задерживался, у меня слишком большой, то есть, скат был. Также предлагалось еще изначально сделать мне четырехскатную крышу, но есть такое правило, это не секрет. Вот на углах, где идет скат, там всегда любят образовываться сугробы. Это нужно учитывать. И четырехскатная крыша я бы ее в принципе не собрал. Там не все так просто, там нужно уметь собирать эти элементы. Для меня это пока глухой лес, это пока даже не суюсь. Вот я собрал двухскатную, она мне стоит основательно, классно, твердо. Меня похвалили даже сами кролички, что сделал круто. Поэтому мне это устраивает, все, дом стоит, крыша не потекла, промерзания не было, ничего не сломалось. Хотя во двоих тут крыша не сломалась, они вот сейчас уже начали перекрывать ее, заново делать. Так что я сделал все хорошо. Так, ну в принципе по стенам кроли все. Теперь быстренько расскажу про инженерию. Про отопление электрика уже тема замызганная, на канале все это есть. Я скажу то, что не видно, то есть то, что не показывал. Это могу показать там отдельно, как вот в э, каком-нибудь маленьком, вот знаете, помните, я говорил, коротенькие видео. То есть я в них могу заснять, как проходит у меня канализация. Там, в принципе, ничего у меня такого м, открытия никаких нету. Там просто получается на плане, как мы видим, давайте вот так вот. Так, сейчас стенки уберем. Так, убрать стенки. Стенки уйдите. Так, показать. Если убрать стенки, так. Этот столбик специально это стена, где висит у меня бойлер. Кирпичик на полу, это получается котельная. И вот я сейчас стрелочкой показываю. Здесь мне находится выход. Выход прям с фундамента канализации. То есть, вот он, там диаметр трубы 110, он вышел. То есть, труба вышла. То есть вот оно вышло. И дальше начинается развод коммуникации. Как там чего, сейчас я покажу. Итак, получается, коммуникации у меня вышли. Их нужно было как-то развести. Получается, часть нужно сделать на кухне. И здесь получается ванна, унитаз, мойка. И тут еще стояльная машина. В общем, все это было в одном месте. Ну, пока я так старался. Так, покажем теперь в объемном виде. Вот так выглядит вид сверху. То есть, а, большое, круглое, это точка сброса, то есть, точка входа в фундаменте. Так, этот круг, этот круг в фундаменте у нас, это вход. Дальше пошла толстая линия, это у нас идет 110 труба до унитаза. Как вы знаете, так, следующая картинка, сейчас я покажу. Итак, унитаз находится вот здесь, поэтому ну, сотка идет до, до отсюда. Наклон трубы идет у меня 2 сантиметра, вот на эти 1,20 двадцать всего. То есть небольшой уклон, но уклон есть Уклон за это нужен, чтобы вода не заставилась И чтобы если будет острый уклон, как мне сказали То не будет все смываться Вода будет сходить, а все остальное будет оседать Так, что касаемо при входе Тут находится тройничок Тут находится, получается, раковина Тут находится у меня э, стиралка Далее идет подсоединение И все это уходит на кухню На кухне только раковина Ну и также, где за унитазом тройник Как раз в предыдущем ролике был, показывал там находится еще ответление к ванне то есть, все это сделано ничего сложного нет вся коммуникация практически в одном месте если взять следующий этаж то есть вот на первом этаже сделали да на следующий этаж у меня выглядит все банально там три трубы две десятки это душевая и раковина и 1 110 это унитаз то есть там вообще коммуникации не выходит не просто торчат и сразу ходит вниз если посмотреть сбоку там находится стена, то есть стена. за стеной я вот так проложил трубу и поднял ее наверх и уже раскидал. То есть, в принципе, вот и вся разводка. Здесь ничего, здесь ничего такого сложного нет, ничего не делал. Если бы нужно было тянуть куда-то в другой конец дома, да, это было бы вообще интересно даже мне посмотреть. Я думаю, так вообще никто не делает. То есть, вот так выглядит разводка у меня сейчас на втором этаже. Просто тройник, три трубы сходятся, стекают в ровную. Здесь находится угол под 45 градусов, то есть не под 90, чтобы не было удара. И все это аккуратно, спокойно смывается. Вот так выглядит вариант в полной сборке. Если кому интересно, можно будет сделать очень коротенькое видео, там буквально в минуте. Я с камерой покажу, как это выглядит все в натуре. А так, то есть вообще ничего сложного нету. Небольшие коммуникации, небольшие трубы, без заморочки там каких-то супер углов. И, то есть, ну, коротко, емко, все в одном месте. Я, в принципе, так и планировал. С водой это тут попроще. Вода там будет насос толкать, в горячую в холодную воду. Ну, то есть, э -э -э, как насос боли. А тут толкать нечему, тут должно быть самотечение. Итак, вентиляция. Вентиляцию я еще не сделал, но зарисовки кое ки нанес. Вот я сейчас покажу вам. В принципе, тоже ничего сложного нету. Потолок на первом этаже 275. Над коридором, над, получается, у меня котельной и над санузлом я отступил 25 сантиметров для прохождения всех коммуникаций, которые только могут быть. Они находятся прямо в центре, в сердце дома. Поэтому я там так и сделал. Пожертвовал немножко потолком, то все там аккуратно уместил и ничего там не сломается. Там находится вентиляция, вентиляция не мешает проходке канализации, там сбоку проходит так также и отопление, сбоку и электрика, и все это нормально, гармонично. Если я вам все это покажу сфоткаю, вы меня просто закидаете комментарии, что сделано все через жопу, сделано все очень тесно, электрика не в гофре, труба не в утеплителе и так далее. Поэтому я показываю в таком виде. Если кому интересно, кратенькое видео для особо в общем, любознательных, кому интересно, что в нем сделано, хоть и колхозно, я могу показать. Ну, то есть, большинство не оценит. Большинство у нас любят делать все прям сказочно. Вентиляция сделана точно так же, как сейчас нарисовано. Итак, синие это вентиляторы, это которые будут забирать весь влажный воздух в комнатах и по воздуховоду направлять его в сердце. Сердце находится у меня прям по центру дома воздуховод и все это идет потом вверх, то есть собирается у меня с зала, с каждой спальни, с кухни, с санузла. Санузли находится вот здесь вот, то есть везде стоит вентилятор со второго этажа везде будет забираться с каждой комнаты, это то есть весь влажный воздух. Вот вид сбоку. Как видите, это находится между, получается, балками и между потолком. В Первого этажа. Находится это все над санузлом и коридором. В зале, в комнате, там будет в стене, там тоже спрячется все за натяжным потолком. Тоже не проблема. 10 сантиметров от потолка отступить, чтобы этот кору пролез. Это не сложно. Это план второго этажа. Там еще все проще. Там получается, я буду забирать обязательно воздух с больших комнат, это с детской это с коридора, потому что через лестничный проход, который здесь находится, будет вся влага стараться здесь идти Поэтому вот тут нужно будет принудительно обязательно забирать Это вот я уже понял по своим мокрым углам, которые, кстати, были вот тут вот Поэтому это будет нужно необходимо сделать точно, то есть я буду перехватывать влажный воздух, забирать его и, и обязательно вот в этих комнатах У меня тоже вот они специальных поставил, Не буду стоять эти вентиляторы Потому что вся влага поднимается отсюда И идет вот в эти комнаты Потом, а Вот эта зима показала, что вся влага снизу Поднимается через пролет И оседает вот в этих моих углах Поэтому это нужно будет все высосать и устранить Возможно даже я эти вентиляторы перенесу поближе Ну то есть это уже как будет Но там будет стена, поэтому я думаю это будет Сложновато сделать влаги, но все равно в каждой комнате будут стоять, чтобы влага вообще не было шансов. Что касаемо самой работы вентиляции, она будет работать у меня по принципу трех, трех замкнутых открытых отсеков. То есть берем полностью стояк. Один стояк это первый этаж, один стояк это второй этаж и один стояк это полностью вся вытяжка. Ну, наверное, стояк неправильно выразился, но в общем берем комнатами. То есть санузел на первом этаже, вот где уточки, это включается вентилятор, этот и вот этот одновременно, и вся влага уходит. Это летом, зимой, пожалуйста. Здесь стоит клапан, он не даст всему запаху пойти вниз. То же самое будет и на первом этаже, когда санузла в этой части включаются, будет уходить вверх, тут будет стоять клапан, который не даст запахам и другой влаге попасть, тоже будет удаляться через верх. И будет еще третья кнопочка, которая будет запускать всю вентиляцию одним нажатием. То есть сразу всю. Это будет, когда, допустим, влага повысилась до ненормальных. Просто запускается весь дом сразу. А так отдельно будет работать первый этаж, отдельно будет второй этаж. Именно санузлы. Что касаемо кухни. На кухне там немножко будет все по-другому. Там будет вытяжка у меня идти с фасада. Потому что я уже сейчас изучаю документацию. Нельзя сделать так, чтобы вытяжка с плиты, вот эта вот вытяжная, шла с общей вентиляцией. Она засорится с и будет все это очень печально. Всегда нужно разделять. Это я сразу почему-то не подумал, не продумал, думал пары они а и пары, но так делать оказывается нельзя. Поэтому я буду проходить через фасад с утепленным рекуператором. Ну, об этом расскажу. Ну, в общем, пытался я все быстро рассказать, что-то я посмотрю по времени быстро не получилось. Надеюсь, у меня извините. Ну все, в следующий ролик я покажу вам про вентиляцию. Начнем потихоньку ее делать. А с вами был самостройщик Леха. Всем счастливо. Пока-пока.